Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 500 мм, длиной базы 1,5 мм. На буксе установлен двигатель Honda мощностью 8,4 силы. Двигатель легкий. Букс представлен практически в стандартной комплектации, имеет двухопорную трансмиссию вариатора на самоцентриках. Трансмиссия объединена вместе с подмоторной плитой на случай натяжки цепи. А можно отдать гайки и сдвинуть трансмиссию с двигателем вместе назад. Дальше затянуть гайки и манипуляция по натяжке цепи у вас закончилась. А в базовой комплектации устанавливаем импортную усиленную цепь сальниковую. Это идет у нас в базе по желанию нашего одноклубника Александра. Была установлена тяговая звездочка на 32 зуба, чтобы меньше была нагрузка на поршневую группу двигателя. Также по желанию был изготовлен ПНД ящик в багажный отсек мотобуксировщика. И также по просьбе был вынесен руль за пределы рамы. То есть в стандартной комплектации у нас руль вовнутрь. По просьбе мы его вынесли и сделали дополнительные упоры. В случае препятствия можно было бы надавить А данный мотобуксировщик отправляется в город Чайковский, Пермский край А мы будем ждать видео и фото от нашего одноклубника Всем спасибо за просмотр, пока!